Шаг 2. Регистрация в Рой-клубе. Итак, вы завели себе аккаунт на платформе SIGIN.pro. Далее вы отправили свой адрес YUMI своему наставнику с тем, чтобы он его активировал. Он перевел туда 0.01 монетку YUMI и дальше вам передал реферальную ссылочку. После того, как вы получили реферальную ссылку, вам необходимо в браузере Google Chrome нажать справа вверху три точки и перейти в раздел «Новое окно в режиме инкогнито». Вот так оно будет выглядеть. Я его закрываю, потому что я и так нахожусь в нем. Поэтому открываем новую вкладку. Вводим сюда реферальную ссылку. Нажимаем Enter. Открывается сайт Ройклуба. Далее вам нужно взять свой адрес Yumi и нажать кнопочку «Вход». Если вы его не записали, то нам нужно его найти, опять же, здесь на платформе SIGIN.pro. Нажимаем «Авторизация». Вводим вашу почту, ваш пароль. И нажимаем «Дальше». Здесь нам необходимо будет получить на e-mail код безопасности. Нажимаю «Дальше». Идем на почту. Пришел код двухфакторной авторизации. Выделяем его. Копируем. Возвращаемся. Вставляем. Опускаемся ниже. Нажимаем «Войти». Отлично. Итак, мы вошли. Опять нажимаем на значок бумажника. Переходим в раздел «ЮМИ». Вы видите, после активации у нас на балансе 0.01 монетка. Далее копируем свой адрес для входа. Возвращаемся во вкладочку «Ройклуб» и здесь нажимаем кнопку «Вход». Все, вставляем сюда наш адрес и нажимаем «Войти». Отлично! Но тут появляется еще одна задачка. Обратите внимание, поскольку «Ройклуб» постепенно переходит в правовое поле, более того, Сайт переведен на многие языки и как в Европе, так и в Юго-Восточной Азии необходимо согласиться с различными условиями, положениями и рисками, а также политикой конфиденциальности. Это обязательное условие для развитых стран. Поэтому ознакомьтесь со всеми этими моментами. Условия, положения, риски. Далее политика конфиденциальности. То же самое. Просмотрите все, что здесь вас интересует. Далее ставим галочки «Я знакомлен». И смотрите, что мы дальше делаем. Копируем фразу для подписи. Идем обратно в Сиген. Под вашим кошельком, именно под этим адресом, нажимаем «Подпись». Вставляем сюда фразу для подписи. Нажимаем «Генерировать». С правой стороны копируем эту подпись. Закрываем это окошко, возвращаемся в Ройклуб, вставляем сюда эту подпись. Вуаля, нажимаем «Подтвердить». Все, это одноразовая акция. Вы попали к лидеру. Это именно тот номер, который был в конце вашей реферальной ссылки. Нажимаете «Понятно», и вы находитесь в кабинете Ройклуба. В принципе, на этом все. Здесь вы можете посмотреть, походить по разным разделам, ознакомиться со всеми разделами данного кабинета. Информации достаточно много. Но самое главное, что вам нужно понимать, что вы – Будете закупать монеты на платформе CIGIN PRO и отправлять вот на этот кошелек пополнения. Вот на этот адрес. Он начинается с префикса ROI. Вы можете себе его скопировать и сохранить. Эта информация не секретная, поэтому никакой опасности сохранения даже на компьютере просто нет. В следующем видео мы рассмотрим, как покупать криптовалюту YUMI на платформе CIGIN PRO разными способами. И, соответственно, пополним вот этот самый кошелек.